Лето для нас традиционное время для отдыха, и, между прочим, для вязальщиц в том числе. Поэтому, когда я слышу или читаю, что я вижу постоянно, не, сп, ем, не сплю без вязания, на отдых с собой беру не купальник, а мешок пряжи, ну, не верю. Это или лукавство, или неудовольствие, а работу, которую просто не успели сделать вовремя и взяли с собой. Потому что отдыхать надо от любой деятельности, и не потому, что надоело, а для проветривания мозгов. Временная смена обстановки снимает как бы пелену с глаз, дает возможность увидеть свой визуальный процесс свежим взглядом. Да и просто начать новый проект из чистого листа, а не как бесконечное продолжение старых. Ну а теперь про мой отдых. У нас в семье традиционные разногласия, куда ехать. Мы договорились, что ездить будем через раз. Но на каждый мой через раз регулярно приходится то кризисы, то еще какие форс-мажоры. И получается, что моя мечта пока остается мечтой. Но я не сдаюсь, надеюсь, на следующий год. А сейчас очередной раз отдыхаем по мужской программе. Получаем удовольствие. И поверьте, получить его есть от чего. Ведь это Карелия. Это чистый воздух. Вода прозрачная, которую, кстати, можно пить. И рыба, но которую еще надо поймать. Живем в отдельном гостевом домике с выходом к воде, не жизнь, а мечта. По ночам слушаем звуки природы, обратите внимание, на часах два часа ночи. И если кто-то из вас не знает, что такое белые ночи, то вот так они выглядят, светло почти как пасмурным днем. И если знаете, что это за птица поет, напишите, это я, кстати, не про чайка, а про первую птичку. Общаемся с настоящими дикими утками, которые с рождения привыкают доверять людям. А какие просторы тут! Почти море! Вы видите, это не берега, это острова, озеро огромное. Ну и как особый бонус... Меня в губу укусила мошка, и губа моя распухла на пол лица. Посмотрела на себя, не, но ну не всем это подходит. Кстати, захотите посмотреть, как будете вы выглядеть с накачанными губами, подскажу, куда обращаться. Самое главное, что за пару дней это проходит. В общем, в отдыхе из плюсов. Чистый воздух, мягкая вода настолько, что не требуется крем для рук. И экологически чистая рыба без ограничений. Из минусов. Комаров столько, что ходить можно только в защитной спецовке. Никаких платьев. И загар сильный, но частями придется теперь выравнивать. Зато приехала, увидела свою любимую машинку, чувствуя горы сверну. Не забывайте, девочки, отдыхать. Хоть изредка надо делать перерыв. Быстро нагоните. Ну и мы со свежими силами приступаем к новым проектам.